Всем привет! Павел, привет! Привет! Иван. Мы опять вместе для того, чтобы сделать очередной разбор на этот раз любименного Пашиного дома. соседа моего. ЖК, основа. Готов, Паша? Конечно, погнали. Погнали! Паша, вопрос номер один. Кто есть застройщик? А тебе? Я буду интеллигентно разъяснять, кто ты есть. Застройщик группа компании Fortis, которая у нас сейчас во многих районах заявила свои проекты. Это и Уктус фристайл и чего-то там в районе Радуга Парка они анонсировали я сейчас не помню название ну и на мой взгляд из всех вот упомянутых проектов основа наиболее удачная из них но ну, я просто про деформирован я живу в Душе поэтому а так ну в общем строят в разных классах жилья сейчас вот еще на автус городке заявили Около бизнес ЖК как традицию. Mm -hmm. Ну пока ничего не строят, но, короче, у ребят опыт есть. Опыт есть, скажу, что он удачный, чтобы отослаться на него, что вау, ребята, как вы классно строите и соответствуете рендерам. Боюсь, что нет. Даже тот же самый пример основы, ну лично для меня с точки зрения там отделки типовых этажей того двора, который есть на сегодняшний день, хотя говорят, он временный, возможно. Возможно, что-то появится, а возможно, нет ничего более постоянного, чем временное. Оно не соответствует трендам в, ну, в, в большой степени. Плохие новости, мы начинаем. То есть, ребята немного отстают, да? Ну, от брусники, например, в частности. -то. Ну, здесь, я думаю, картинки сами по себе все расскажут. То есть, там та же самая история. Там, не знаю, туалет на первых этажах, буккроссинги. все вот эти вот вся вот эта вот модная тема, она есть, но это реализовано. Как-то так ну, топорно. Ну, ну, для меня это топорно. Колхозненько, а. да? Так? Я посмотрел ну, дизайн интерьеров, мест общественного пользования. Ну, колхозненько. На мой взгляд, опять же, если говорить конкретно про этот ЖК, слишком большая ставка на локацию и слишком большое желание оптимизировать все остальное. К локации сейчас перейдем. Ну, а пока про застройщика. Давай тогда про его надежность. Насколько он надежен, насколько он оправдывает себя, насколько можно верить его обещаниям. То есть... Давай проверить обещание. Мы, когда снимали в полях, я рассказывал людям, что, ну, оператору, что у меня было, были желающие купить квартиры с видом на центр. И мы взяли 12 этаж, потому что, напротив, должна была быть 10-этажная секция. Она неожиданно превратилась в 15 этаж. И, и люди не так, как в некоторых ЖК города, но, к сожалению, вынуждены смотреть в окна соседей. Вот это поворот! Есть корректировочки в обещаниях, ну и, опять же, если говорить про мое ожидание от ЖК «Основа», оно должно было устранить все бараки вот в этом пятачке, их там семь штук было, ну, то есть там обновить весь вот этот кусок земли до завода микроакустики вот его моего дома. Но, к сожалению, один барак уцелел, и там, там в общем-то, по-прежнему вот эти вот заделанные какой-то фанеры окна, какой-то гаражик снятый во дворе на боке, в общем... То есть так себе антуражик? Хрен знает, как так вышло. Антуражик так себе. Короче, ну, немножко мои ожидания от этого комплекса расходятся с тем, что я вижу. Но это, возможно, моя профдеформация и завышенные ожидания. Ну, давай про локацию тогда. Давай. Локация. Это самая лучшая локация в мире. Ты че? Okay. Я живу в 50 метрах, поэтому... Да нет, но ну на самом деле это пионерский район, но та его часть, которая как бы славится близостью к Основинскому парку, нормальной близостью, не так, как некоторые застройщики заявляют. Вот, то есть там действительно, что называется... 5 минут ходьбы хорошо до Основинского парка, 5 минут до паркхауса. Офигенные школы, гимназии, ну там в топ-10 входящиеся по городу, а то и в топ-100 по России. Там в том числе и по прописке, ну либо в шаговой доступности, и там в транспортной доступности хорошая транспортная развитая сеть. Ну и в принципе на автомобиле достаточно много выездов, можно поиграться. То есть там односторонка на Сибиряка, мост Челюстницев доделанный. В общем, вот ну, лично мое ощущение, все что нужно есть. Эдем куши райский ну метро разве что 20 минут 25 вот а в остальном но в принципе не так далеко нет Житель... по московским меркам это вообще недалеко Житель... до да. вот. но главный плюс это безусловно социалка то есть там ты выходишь из основы у тебя садик напротив и еще один садик в 100 метрах через дорогу вот классные школы как я уже сказал и парк торговый центр там кинотеатр, театр в общем вот все вот это все это есть Короче, если вы не поклонник конкретно центра города, то локация зачет. Я думаю, да, что альтернатива тому же визу, тому же автовокзалу, если вам не сильно надо метро, и тем более юго-западу. Ну, С точки зрения моего среза клиентов примерно так. Вы посмотрите, какая прелесть. Прекрасно, товарищи, прекрасно. Ведь для вас главная локация, я правильно понимаю. Но если не говорить про вопрос денег, а вот сейчас мы про него как раз и поговорим. Ох. Паша, давай, расскажи нам про деньги. Сколько О -о -о. это все стоит? Ну, это моя боль, наверное, потому что я до сих пор не могу воспринимать пионерку в ценнике 100 плюс тысяч метр квадратный. А если говорить про конкретно основу, там, я так понимаю, есть определенный спрос на вот эту социальную среду, которая есть. Ну, социальную инфраструктуру, так, школу, садики. И там сейчас однокомнатная 130 тысяч метров. 130 тысяч метров! Там что-то непонятное, определенно непонятное. 37 квадратиков, 4,825. Боже мой, как это может быть? Ой, какой кошмар. Но мы недавно с тобой разбирали бруснику. Там 4 миллиончика за те же квадратные метры. Но это же брусника, это основа. Можно их сравнивать? Нет, вообще нет. Ну, как как как относительно качества продукта нельзя сравнивать в пользу брусники, так относительно локации в пользу основа нельзя сравнивать. То есть, ну, это, вот, вот, как -то Все, говорит. забыли, проехали, давай дальше про цены. Так, отлично. 130 а... метров. Господи, куда мы 130... катимся? Нет, я думаю, кстати, студию я смотрел, студия там еще дороже есть, по-моему. Ну, то есть, вот студия, которая прям совсем маленькая, там вообще какие-то непонятные цифры. Но э -э куда мы катимся, время покажет. Я думаю, что сейчас такая пиковая истории застройщик пытается продаться дорого тем более что ну, жилой комплекс опять же строится в локации то есть там по есть более конкурентная среда да цветной бульвар данилский и так далее. они хотя бы друг с другом конкурируют а снова все таки вот присоседел с косновицком парку и так далее мы сравнивали опять же с оператором я даже специально его провел в дом 2005 года в котором я живу показал холлы показал двор и так далее и знаешь у меня вопрос куда двигался девеллман все эти 15 лет потому что фасад у меня лучше, там облицовочный навесной вернее вентилируем вот кирпич у меня не газоблок квартира у меня 4 на этаже а не так как здесь один из квартир да еще блин, один лифт на этаже то есть как бы один лифт на этаже да, мы. у нас тут было такое импровизированное заседание девелоперов, и нам вырезали вот этот буклет и показали, типа, угадайте, ребята, в каком районе строится этот дом. Все думали, ну, ктус, ну, академический, ну, там, не знаю, ну, солнечный на накроняк какой-нибудь. А это оказалось пионерка, один из квартир и один лифт на этаже. Зачем все это? Зачем? Но это, это к вопросу. Это, том, про, это, я про, это прорыв, я считаю. <къем> потому... Это вопрос о том, что я сказал, что застройщик очень большую ставку на локацию сделал. И если брать там очередь, которая вот уже сдалась, и очередь, которая сдается в 2022 году, там везде что-то как-то подкрутили, оптимизировали, что-то накрутили. Я знаю, я тут недавно относительно <къем> читал книгу, называется Голубые океаны. но это типа, да, да, да, про... Знаю, про... Да, это типа про отстройку от да конкурентов. Нет, да, нет. да, ты вот сейчас задал вопрос, а куда <къем> двигался? Застройщик сети 15 лет. Здесь вот в чем дело. Дело в том, что а, все выбрали один вектор, и вот как бы все в этой лодке, так сказать, толкаются, а он выбрал другое не, ну направление, давай. в другое Вот тут я не готов сейчас судить, потому что если сравнивать Форте с тем, о чем я недавно писал в соцсетях и продукт ЖК «Ривьера», то это просто топовый концептуальный продукт основа. На фоне того, что там вокруг веер сейчас строится, это, мне кажется, отдельного обзора заслуживает. Да? Ну, ребят... Можем картиночку вставить, чтобы вы еще раз ужаснулись этому решению. Офигеть! Ребята, ну пишите, если хотите, мы можем разобрать специально для вас. Но вернемся к основе. Так, куда у нас двигался застройщик сети? Да в никуда, серьезно. Видимо, ну, то есть -то в обратную. Фасад хуже, окна какие-то, как я их называю, бойницы. Я специально даже снимал как-то ракурс с улицы Уральской. То есть вот здесь вот там дом с приличным фасадом и с приличными балконами окнами, еще и с округлым этим. А здесь вот такие окна простая мокрятина штукатурка. Сэкономили. И хера вот очень квартир Ну, единственное, вот куда двинулся девел, хорошо, у них подземный паркинг. У меня, к сожалению, без спуска на лифте, но гараж зато, гаражный бокс. Так что, ну, в общем, нет, я свой дом люблю безоговорочно, но в целом будем понимать, действительно, основа сделала большую ставку на локацию и чем дальше, тем больше оптимизирует. Но тогда я сразу же плавно, даже резко перехожу к следующему вопросу, хотя ты уже частично на него ответил. А за что мы платим, что получаем за эти деньги, собственно говоря? Ну, Подземный мы... Да мы, мы получаем, да, мы получаем, Да, мы получаем, безусловно, условную локацию и школы по прописке, которые нужны, да, то есть, наверное, нет проблем с садиком, хотя я думаю, что мне это в ближайшее время предстоит узнавать так ли это, то, что два садика рядом не факт, что, что в них есть места, да, но в целом получается, что такой социалки, я не знаю кто, ну, не и социалки, и парков, и вот этой всей истории, поэтому люди говорят, за это готовы платить, вот за что мы платим, в остальном все то же самое, как я уже сказал, есть прям супер оптимизированное решение там с этим одним лифтом, газоблок, ничего нового, ни, котельные газовые, ни вот, вот ну ничего, что ты будешь перечислять. Э, как... Там даже коммерция. Вот честно, вот мы по коммерции вчера прогулялись, я угорался, с улицы Омска какая-то коммерция для гномиков. Там двух, двухметровый вход, я чуть ли не головой бьюсь. Для кого все это? Как рекомендую. вообще это сформировать? Там еще порог такой, высок, надо перешагивать как-то все. Ну и да, но ну, если вокруг жилого комплекса обойти вообще, я вернусь, э, по картинке это будет видно. То есть там очень близко. Все рады, когда, в принципе, остановка общественного транспорта рядом, но хотя в пяти метрах от выхода из подъезда это наверное не та близость на которую ты рассчитывал а, вот. пример на посадской дом такой треугольником стоит вот напротив прямо ледового то вот этого автомобилист да да, да, да. Ж, но... жк март у О. него прямо вышел из подъезда вот, но вот там та же да, самая история можно в принципе в подъезде ждать в холодные времена да то есть э, как бы я вообще людям которые вот вот эту инфраструктуру если они не делают ставку только на инфраструктуру я при, рекомендую прийти обойти ЖК вокруг потому что там всякие интересности, есть какой-то там э, это, сам, микроакустики завод, который тоже выглядит как какая-то промка, хотя промышленных там никаких этих вредных выбросов нет, понятное дело. Ну и в общем такая своеобразная среда. Мне нравится на любителя, безусловно, барак сохраненный, фуза за спросчику. В остальном в продукте, ну честно, ну нормальные холлы, нормальный двор, ну хреновый двор по сравнению с рендером, вроде обещают нормально сделать. Простенькие фасады, вообще вот ничего где зацепиться за продукт там нет. В планировках, ну ты покопайся там есть интересные варианты компактных евро мы с клиентами ее брали но мы блин брали это не за 130 тысяч метров и даже не за 110 то есть когда-то это стоило вменяемых денег и в первую очередь на мой взгляд планировки были гораздо более эргономичные правильные во вторую ушло в нарезку ребята если хотите разбор планировок в основе пишите в комментариях и если будет такой запрос будут вам разборы в этом жк если планировка. там останется что-то покупать К тому моменту, как выйдет сюжет Ну почему? Может быть может быть, кто? Как обычно, как обычно бывает Люди покупают, смотрят на квадратные метры Их все устраивает но ну, потому что раньше жили было 50 Тут купили 70, ну что я не размещу что ли Тут Потом заезжают и срочно Иван, да, потом, помогите! Потом заезжают, чешут репу и типа Блин, а что с этим делать-то? Мы не знаем как расстать. Ну понятно, вы не знаете, потому что то пространство, которое проектируют Сейчас вот те планировки, вот эти вот они течиться ну, ну, для того, чтобы красиво в буклетах смотреть, будем честны. И выдавали какой-то реальный функционал, ну, вернее, полезный функционал, которого не будет, когда ты туда зайдешь. Это я, факт. Я хотел сказать по-другому, но воздержусь. Ну, да. <с> и на этой позитивной ноте, ребята... Разрешите откладывать? Покупайте дом напротив Уральская 3, там может быть тоже 130 тысяч метров, но, по-моему, оно больше того стоит. Сейчас Спасибо вот, тебе, Мне просто скоро квартиру свою, видимо, продавать. Все. заткнись уже, заткнись, пока. мы закончили, заткнись, Паша. Все, Все ребята, пойдем поедим, а я. Всем пока, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Да прибудет с вами Муза. Всем пока. <связывая> Это тоже прикольно можно да,